Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья! На связи Жанниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. У себя в Инстаграме я затронул такую тему, как влияние тревожности на физическое здоровье. И сегодня мы говорим об этом более подробно, потому что... Очень много было вопросов, и очень, видимо, важна для вас эта тема. И мое мнение, оно является, основывается на опыте моей работы с тревожными расстройствами, анализе этой проблемы, понимании глубины этой проблемы. И здесь я хочу, чтобы вы поняли, что на самом деле влияния тревожности и физического здоровья напрямую никакого нет. Вот я вам приведу пример. Ко мне про его приходят разные клиенты с разным уровнем проблем. И у меня бывают клиенты, у которых есть панические атаки, есть повышенная тревожность, и они достаточно длительное время с этим состоянием живут. Но при этом у человека отличный сон, отличный аппетит, физически он выглядит отлично и, соответственно, чувствует себя полным сил. Как же так? А дело в том, какой образ жизни ведет этот человек. Правильно питается, регулярно занимается спортом, занимается отдыхом, медитациями и так далее. Но при всем при этом у него есть постоянные проблемы с тревожностью. Так вот, друзья, другой человек с повышенной тревожностью придет и скажет, у меня постоянная симптоматика, я не сплю, я не ем, я похудел на несколько килограмм. И это будет то же самое вызвано повышенной тревожностью. Потому что человек начинает вести под этим состоянием определенный образ жизни. То есть сама тревожность как таковая является эмоциональной проблемой. Испытывать любые эмоции ⁇ это нормально. Точка. Неважно, как часто и как сильно вы испытываете эти, эти эмоции, это совершенно нормально. Другое дело, что если вы часто испытываете эмоцию тревоги, это приводит к формированию определенного образа жизни. Например, у вас возникает мышечное, нервное мышечное напряжение. Если вы из-за своего образа жизни это нервное напряжение не снимаете, например, у вас отсутствуют физические нагрузки, то, соответственно, вы... Формируете накопление этого нервного напряжения, в результате чего сжимаются в том числе позвонки, и вам диагностируют, например, остеохондроз, который часто связывают с тревожностью. Но на самом деле это связано с тем, что у вас тревожность на фоне вашего образа жизни привела к остеохондрозу, но не напрямую, потому что иначе у каждого, бы у кого была тревога, был бы один и тот же набор проблем. Вот Представьте себе, человек заболел, допустим, гриппом, Можете ли вы себе представить, что человек заболел гриппом, а у него симптомы совершенно отличаются от грипповых То есть человек заболел гриппом, а у него например, кровь из ушей идет ну, Нет такого У каждого человека, кто гриппом заболел, стандартный набор симптомов И вот здесь мы говорим, что если ты заболел гриппом, у тебя будет из этого набора симптомов проблемы А с тревожностью такого нет То есть у каждого человека, у кого есть повышенная тревожность, не у всех случаются, встречаются эти проблемы. Значит, сама тревожность как фактор не способна определить наличие этих проблем у человека в жизни. И для того, чтобы эти проблемы появились, должны попасть, совпасть дополнительно, появиться еще другие факторы. Многие писали о том, что у них развились какие-то непонятные расстройства со здоровьем на фоне тревожности. И здесь я скажу следующее. Тревожность ваша формирует определенный деструктивный разрушающий образ жизни, который усугубляет все ваши проблемы со здоровьем, которые могли быть в зачаточном или хроническом виде в вашем организме. Но сама тревожность не может вызвать, допустим, проблемы с пищеварением то есть например гастрит тревожность не влияет она не создает гастрит гастрит может быть создан за счет вашего образа жизни и тех продуктов питания которые вы принимаете а тревожность может ухудшить ваше самочувствие на фоне которого гастрит усилится и получается что здесь многие говорят вот тревога тревога тревога но Смысл в том, что если бы от тревоги были ваши проблемы там, с гастритом, с другими какими-то расстройствами, то убрав тревогу, эти бы проблемы тоже прошли. Но они не пройдут. То есть вы уберете тревогу, и ваши проблемы со здоровьем никуда не денутся. Как только вы уберете тревогу, вы просто уберете один из элементов ваших обстоятельствах, которые влияли на ваше здоровье, формировали определенный образ жизни. Поэтому имейте в виду, если вы хотите сохранить свое здоровье, вы должны понимать, что тревога формирует у вас определенный образ жизни, разрушающий ваше здоровье. Поэтому для того, чтобы это здоровье сохранить, вам нужно придерживаться здорового образа жизни независимо. Есть тревога в вашей жизни или нет. Конечно, это делать сложнее. Но здесь вы должны понимать, что это две разные проблемы. Проблема эмоциональная – это проблема с тревогой. Проблема со здоровьем – она физическая. Они могут быть связаны. Например, когда мы говорим, что человек физически себя хуже чувствует, его эмоциональность и тревожность возрастает. Когда у человека возрастает тревожность – это приводит к определенным проблемам со сном, усталостью, утомляемости, и это ухудшает здоровье человека, его, в принципе, состояние ухудшает, а на фоне этого у него может снизиться иммунитет и так далее. Но смысл в том, что это все равно как бы условие. Я почему так на это заостряю внимание? Я вам приведу простой пример. Возьмем человека с тревожностью, и, например, из-за тревожности он плохо спит. Постоянный хронический недосып приводит к снижению иммунитета и к тому, что человек чаще, например, болеет у ОРВИ. Возьмем вот такой эффект. Но в то же самое время, если человек спит плохо, не из-за тревоги, а по каким-то другим причинам, то хронический недосып точно так же снижает его иммунитет и приводит к тому, что у него чаще он болеет ОРВИ. То есть получается, неважно, чем спровоцированы проблемы со сном, они в, любом, в одном и в другом случае приведут к ухудшению самочувствия. И получается, что тревога провоцировала проблемы со сном. Но могут быть и другие факторы, спровоцировавшие проблемы со сном. А может быть так, что при тревоге нет проблем со сном. И получается, что тревога не определит снижение иммунитета. Тревога не определит то, что заболеет человеку РВ. Например, у человека возникла тревога. Он плохо начал спать, начал принимать снотворные, восстановил свой сон. Все, влияния тревоги на это нет. Но если человек продолжает спать плохо, независимо от каких причин, это ухудшает его самочувствие, снижает его иммунитет, и он чаще будет болеть у То же самое со всеми другими болезнями. Они могут проявляться гораздо сильнее на фоне ухудшения вашего физического здоровья. Но они должны были быть либо хроническими, либо были наследственными, либо вы заболели. Ими. То есть, грубо говоря, они могут проявляться или более сильно проявляться в ухудшенном вам состоянии физическом. Поэтому, когда говорят про психосоматику, то это не что иное, как говорят про симптомы тревоги ежедневно возникающего у человека. Головокружение, сердцебиение и так далее это симптомы не влияющие на здоровье а вот уже проблемы со здоровьем болезни формируются за счет образа жизни человека тревога участвует и влияет на образ жизни человека но напрямую тревога не создает болезни именно этот этап если кто-то из вас сейчас это точно поймет для себя четко что аха я понял значит даже пока не решены проблемы с моей тревогой, я могу улучшить свое здоровье, поддерживая хороший образ жизни. И знаете что? Хороший образ жизни, который вы будете вести, например, регулярный сон, аппетит, спортивные нагрузки, фитнес, это все позволит автоматически улучшить ваше физическое самочувствие, а благодаря улучшенному физическому самочувствию ваша тревожность будет снижаться. То есть здесь действует обратный эффект. Если вы убираете факторы негативные, влияющие на здоровье, придерживаетесь здорового образа жизни, ваша тревожность будет ниже. Она не пройдет, если вы не проработаете эмоциональную сферу. Но ваше физическое самочувствие позволит не, та, не давать эмоциональной сфере так сильно раскрываться и так сильно влиять на вашу жизнь. Поэтому имейте в виду, вот этот момент в плане тревоги и здоровья, он очень важен, потому что когда люди приходят и говорят, я вот хочу избавиться от своих проблем со здоровьем, и у меня тревога, я не знаю, от чего мои проблемы со здоровьем, они на физическом уровне или они на тревожном уровне. И я человеку говорю, у вас сразу два компонента отдельных друг от друга. У вас проблемы есть с тревожностью и проблемы со здоровьем. Они взаимосвязаны. Проблемы со здоровьем повышают тревожность, тревожность создает образ жизни под, под действием образа жизни, ваше здоровье ухудшается. И здесь эти проблемы, если убрать одну, вторая не уйдет. Поэтому здесь нужно решать одну проблему и решать вторую проблему и решать их отдельно. Потому что многие из вас пытаются решать их в одном направлении. Я буду ходить по врачам и убирать тревогу. Не получится. Я буду ходить и убирать тревогу, чтобы убрать болезни, которые должны лечить врачи. Не получится. Ваша задача решать обе проблемы. И тревогу, и проблемы со здоровьем. И понимать правильно, какая у них взаимосвязь. Надеюсь, этим видео я расставил точки над «и». Если вы что-то не допоняли. Обязательно напишите об этом в комментарии, а еще лучше пересмотрите это видео, потому что я уверен, что со второго раза вы очень четко поймете ключевую мысль этого видео. Спасибо, что вы со мной. Всем пока.